Хорошо, и если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите их в чате. Хорошо, что вы думаете, Лукас? Нам yeah, пора идти? <реклама> Кроме того, прежде <реклама> чем мы начнем, это АМА в основном касается Airdrop, графика передачи X, токеномики. Да, я полагаю, общее направление проекта, разъяснение относительно выплат и так далее. Таким образом, эти вопросы будут приоритетными. Если мы чувствуем, что у нас есть время, мы могли бы также ответить и на некоторые другие вопросы, но просто чтобы вы все знали. Хорошо, итак, прежде чем мы начнем, Лукас, не могли бы вы поделиться некоторыми несколькими соображениями о том, где мы находимся в данный момент, как продвигается работа с продуктом? Да, так что продукт движется очень-очень хорошо. Я бы сказал, что мы развиваемся очень быстро, все еще на самых разных уровнях. Если мы просто начнем с рынка и основной игры, как она есть, то откуда? Если мы просто оглянемся назад на несколько месяцев, на март-апрель, когда все было очень медленно, а карта была очень темной, и вы не могли видеть свои зеленые точки на карте, когда увеличивали масштаб. С того момента, как мы пришли, и до того, где мы находимся сейчас, мы очень, очень довольны, и просто цифры в основном говорят нам, что мы движемся в правильном направлении. И мы почти все время торгуем на максимуме каждую неделю, что действительно, действительно круто. Мы не замедляем развитие рынка. Мы будем продолжать развиваться, продолжать выпускать новые обновления, продолжать обновлять производительность самого Marketplace и устранять как можно больше ошибок. И мы очень, очень, очень благодарны всем, кто приходит с отзывами о поиске ошибки или о том, можно ли что-то улучшить. Мы читаем все это и действительно следим за тем, чтобы следующие обновления всегда значительно повышали производительность и опыт игроков. Последним большим обновлением были уведомления, и уведомления действительно стали настоящим хитом. Они нравятся всем и почти всем. Но они действительно добавили еще один слой на рынок и в торговлю. Вы можете видеть, когда у вас есть мгновение. Вы можете мгновенно увидеть, когда кто-то отклоняет вашу ставку, или принимает вашу ставку, или делает ставку на ваши выборы. И вы можете быть там довольно быстро и почти как договариваться о том, какую цену должны иметь кирки. Также гораздо проще найти варианты, на которые вы действительно делаете ставку, или на которые вы получили ставку, и так далее. Так что это было очень-очень мило. Мы движемся вперед. В настоящее время мы находимся на завершающей стадии перехода на Web3, где мы в основном разрешаем или устраняем все проблемы, связанные с тем, что в какой-то момент у вас был подключен другой кошелек. Это была довольно сложная, сложная часть работы, но мы уже почти на месте, так что потерпите еще немного. Тогда все будет подаваться, что очень-очень приятно. Мы также запускаем торговлю территориями. Сейчас это тоже тестируется, так что через несколько, может быть через неделю, мы также сможем торговать территориями. И я имею в виду, что все, у кого сегодня есть территория, вероятно, ставят ее на X. И я не думаю, что вначале сейчас будет много торговли территориями, потому что все, кто их построил, хотят ими пользоваться. Но в будущем появятся и другие способы, которыми вы сможете использовать свои территории. И возможно новые игроки, которые приходят, не хотят тратить все время на строительство территорий. Они будут искать вас, которые уже построили свои территории, и делать ставки на них. Так что возможно в любом случае стоит обменять вашу территорию. Это потрясающе. И это тоже открывается. Я бы предположил, что на рынке торгуется больше активов. Территория первая. Тогда мы переходим к ориентирам, дроном и всему остальному, что приходит вместе с игрой, чтобы заработать. Да, итак, помимо маркетплейса, карты и всех вершин, мы разрабатываем совершенно новый World to Planet. Бесплатную версию, в которой вы по сути очищаете планету и занимаетесь фермерством Таким образом, это будет выращивание NFT-отходов, которые вы можете превратить в другие NFT, которые вы ставите, и вы получаете третий NFT. И этот нфт вы можете сдать или поставить на X значит он действительно большой. Это откроет игру для множества новых игроков, многих-многих новых игроков. И это будет выглядеть очень, очень, очень хорошо. В нее также можно будет играть бесплатно, что в основном означает, что да, она открывается для очень многих, очень многих новых игроков. И это существует не так уж много или практически нет бесплатных игр так что это будет действительно, действительно хорошее преимущество для Планет 9, которое выведет нас на рынок в качестве первопроходцев в этом отношении. Это потрясающе. И это также то, что действительно важно для нас, привлечь больше игроков за пределами текущей базы игроков. Можете поставить один. У нас много криптогеймеров. Мы находимся в контакте с некоторыми гильдиями, что является довольно популярной терминологией в криптоиграх. Игра для того, чтобы зарабатывать на играх, так что об этом еще много чего будет. Но я также хочу сказать еще кое-что. У нас значки ок. тот, что у меня за спиной прямо здесь. Мы отчеканили почти 20 значков. Это действительно удивительно. И с выходом десанта это было первое, что показывало полезность этого. Но с этими значками будет связано гораздо больше полезности. Так, это действительно так. Я просто хочу поблагодарить вас всех за то, что вы еще раз поверили в нас, и мы очень-очень усердно работаем, чтобы добиться успеха в каждом отдельном аспекте того, что мы делаем. Да, это потрясающе. И это действительно увеличило количество мятных конфет, которые мы получали на этих значках аук на прошлой неделе. Так что да, полезность будет просто продолжать расти, это точно. И мы сказали, что оставляем окно чеканки открытым еще как минимум на две недели, когда дело доходит до значков, а затем посмотрим, что мы сделаем, если закроем его или оставим открытым дольше. Я думаю, что могу просто очень быстро поделиться своим экраном и просто да, дать вам небольшое представление о том, как это выглядит прямо сейчас. Так это и есть DialaqiCatGenesis. Мы сохранили его в общей сложности на 500, так что это означает, что мы уничтожили остальные из них в основном, чтобы у нас не было больше чем эти. DialaqiCatGenesis были высоко оценены в последнем ретроп, поэтому если у вас был один из них, за каждый кошелек, который мы мы сбрасываем тысячи из и это только начало. Мы говорили о счастливом коте. Мета делится золотыми билетами, так что только один из них будет полезен в игре. И вы можете видеть, что вы также можете найти их на пенса. Так все и есть. Да, это открыто для публики. Итак, если мы перейдем к тому, как это выглядит, я надеюсь, я могу что-то добавить к счастливому коту. Итак, эти воздушные десанты, о которых мы говорим, идут вместе с золотым билетом и мета-акцией LakiCat. Это только начало. Это ближайшие несколько месяцев. В принципе, наш план для LakiCat очень-очень-очень глубокий и насыщенный как будто мы рассматриваем возможность создания совершенно нового подобного мира внутри поколения LuckyCat, где будет еще очень много наддропов, а также игр и тому подобного, которые будут связаны с корпорацией LuckyCat и этим Genesis Lucky. LuckyCat Genesis будет существовать там до тех пор, пока не станет границей этой экосистемы. Да, мы также добавим Genesis над ко всем другим корпорациям, но всему свое время, верно? Мы не можем сделать все сразу. Lucky Cat — один из наших любимых, и мы надеемся, что вам, ребята, тоже понравится Lucky Cat. Да, именно такое впечатление у нас сложилось. Значит, это снова. Если вы перейдете к коллекции тогда активы Planet 9. Вы также можете заключить контракт напрямую. Вы увидите коллекции на Апенса. Я думаю, что некоторые люди спрашивают меня об этом. Было бы неплохо узнать. Итак, если мы перейдем к бронзовому уровню, у нас уже отчеканено на 17,7 для более чем 5 или 4,99 владельцев. И это все публичные цифры, так что просто посмотрите на Апенса. Один из, извините, это действительно, действительно крутые цифры. Например, если вы посмотрите на коллекции, которые являются одними из самых раскрученных и сильных коллекций во всей экосистеме более тысяч уникальных владельцев, это очень-очень большое число, которое очень-очень впечатляет. Итак, еще раз хорошие вещи. Да, нет, это действительно потрясающе, и я думаю, что необходимо сравнить с другими проектами, которые делают подобные вещи, чтобы действительно понять, насколько хорошо то, что мы делаем, Поэтому я подумал, что также поделюсь причиной, по которой мы обратились к этому АМА, основываясь на последнем воздушном десанте и обновлении сообщества. Итак, было много путаницы с воздушным десантом, последним воздушным десантом, который мы совершили, и обещанным соотношением 0,17х за евро, если мы начнем с этого. В основном мы можем сказать, что у нас есть все намерения сохранить это, чтобы вознаградить бета-игроков. И если мы посмотрим на график наделения полномочиями, а это также то, что я связал с ним в обновлении сообщества, так что это открытые и общедоступные номера, у нас есть десантирование 1 и десантирование 2 в облачении. Так вот как это было спланировано с самого начала. Однако, как мы точно делим эти токены между бета-игроками и текущей рыночной активностью, монетными дворами, чеканщиками бейджей и счастливыми владельцами кошек, это будет зависеть от нас и компании в течение следующих 12 месяцев. Итак, у нас есть 10 миллионов токенов, и мы отправим их все в эфир, основываясь на текущих факторах, которые мы считаем важными в настоящее время в процессе. Я тоже немного написал об этом в своем блоге, так что я просто хочу немного рассказать об этом. Невозможно знать наверняка, особенно когда мы начали это еще в ноябре, чтобы точно предвидеть, где мы находимся с рынком, рыночными условиями. В настоящее время мы находимся на большом медвежьем рынке, который влияет на все криптовалюты. И если бы у нас были только фиксированные выплаты, основанные, например, на сегодняшних исторических событиях, у нас не было бы никаких шансов быть динамичными и гибкими в принятии наилучших решений для этого проекта. Так что да, я разместил здесь все ссылки, и я просто хочу подчеркнуть, что мы делаем все, что в наших силах со своей стороны для наилучшего использования проекта. И в настоящее время после этого десантирования я имею в виду цифры растут. Значит, это также говорит вам о том, что это решение было правильным. Мы набираем много оборотов и реинвестируем в экосистему. И это то, что означает знак. Токен основан на экосистеме PlantX. Поэтому важно, чтобы мы поддерживали работу экосистемы, а также имели широкую базу пользователей. Да, я тоже прошу прощения за одну маленькую вещь. Если вы перейдете к контракту, то это договор о передаче полномочий. Вы идете писать или извините контракт и читаете. Здесь вы можете увидеть всю информацию о наделении. Если вы в курсе и знаете, как это читать, давайте поместим, например, информацию в для расписания номер три. Вы можете найти всю необходимую информацию здесь. Это касается Шейна. Это общедоступно, и я имею в виду, что мы никогда не сможем изменить это, если перейдем к хэшу транзакции. Это на полигональном сканировании, так что это открыто для всеобщего обозрения. Это дата, когда мы создали этот график наделения, поэтому я просто хочу сказать, что он открыт для всех, чтобы пойти и посмотреть. Если вы не знаете, как читать все контракты и получать информацию, найдите кого-нибудь, кто знает, или мы будем рады пройти шаг за шагом, если у вас возникнут какие-либо вопросы по этому поводу. Но это было построение и структура с первого дня в соответствии с этим листом Excel, но на Шейне до этой даты здесь. Так что это не то, что мы придумываем и меняем, когда нам этого хочется. Это жестко прописано в коде. Что я собирался сказать? Я собирался сказать, что у этих двоих нет миллиона жетонов, которые мы сейчас бросили по воздуху. Они были в основном доставлены по воздуху активным игрокам. А активные игроки — это игроки инвесторы, которые помогают этому, помогают игре и помогают цене токена идти вперед и вверх. Так вот почему это было. Это в основном, когда, как сказал Крис, как и все цифры с тех пор, как этот Эрдер только что взлетел до небес, все больше играют, торгуют, мы видим больше. И это тоже общедоступные данные. Давайте посмотрим. Если мы перейдем к Дюн Дюн Analytics, может быть я смогу поделиться? Нет, я могу только поделиться. Я единственный хозяин. Хорошо, я могу идти. Я могу отправить вам ссылку. Да, так что мы можем видеть здесь. Это тоже действительно полезная ссылка. Мы посещали его почти каждый день, просто чтобы получить представление о том, как все движется. Отчеканенные территории, сколько кошельков с фотографиями, общая сумма, Intel и так далее. Так что я действительно могу порекомендовать это. Итак, мы можем видеть здесь графики фиксированных сделок в неделю, где у нас был довольно стабильный рост с тех пор, как мы начали еще в декабре. Но то, что произошло на прошлой неделе, это действительно большой толчок. Нравится, и это невероятно видеть. Например, мы рассылаем токены пользователям, и что они делают? Что вы делаете? Они тратят их, они реинвестируют на рынок, чтобы построить больше-больше территорий. И это просто удивительно видеть. Это действительно показывает доверие всей базы сообщества. И да, мы очень-очень рады видеть это, и мы все. Но тогда следующий график здесь немного ниже, посвящен активным пользователям. И это еще более круто, потому что, когда все начинают больше использовать Marketplace, чтобы больше торговать и больше говорить об этом, тогда приходят новые пользователи и тоже начинают играть. Итак, на прошлой неделе мы увидели невероятный рост как новых игроков, так и активных игроков, и это то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы все, кто не активен, стали активными, и чем больше у нас активных игроков, тем быстрее. Тем быстрее будет происходить рост Планеты 9. И с ростом Планеты 9 цена токена также должна сильно вырасти. Так что убедиться или попытаться активировать игроков, это действительно наша главная цель прямо сейчас. Да, но также мы можем посмотреть на этот график справа здесь с линиями с выбранными сделками и средней ценой выбора, что довольно интересно. Как тогда, когда мы начинали, когда мы запустили Marketplace Апельсин? Оранжевая линии это средняя-средняя фиксированная цена, и это цифры с правой стороны. Итак, когда мы начинали, у нас было в среднем около 8x на свиней, и это было немного, довольно, довольно дорого. Вы знаете, построить территорию, особенно на более редких уровнях, довольно дорого, если все стоит так дорого. Итак, со временем мы видим, что ситуация немного стабилизировалась, и сейчас у нас в среднем около четырех с половиной иксгзапикс на рынке, что все еще довольно дорого, если вы спросите. Если вы спросите меня, но я думаю, что мы кое-что увидим. Через несколько месяцев мы собираемся собрать около трех с половиной игроков, особенно если нам удастся значительно увеличить базу игроков. Это намного лучше, как и игра, и жетон, и все остальное будет намного ценнее. Чем больше мы торгуем, тем да, в принципе как. Чем больше мы торгуем и чем дешевле кирки, тем больше кирки будет продано. Так что торговля овцами сейчас, вероятно, будет очень-очень позитивной для всех в будущем. Повторяю, это только начало и начало, и это фаза роста. У нас было больше игроков на борту. Мы обнаруживаем ценовое открытие. Мы добавляем так много новых активов и других в экосистему так что это действительно этап строительства. Я просто собираюсь пойти дальше и пригласить Лин, потому что у нас есть несколько вопросов относительно аэрдропа от китайского сообщества. Так что это то, что мы также сказали в сообщении в блоге. Итак, позвольте мне перестать делиться здесь своим экраном. Лин, не могли бы вы попробовать включить звук? Лин, это одна из самых интересных задач, при наличии такой разнообразной публики, как у нас, и базы игроков со всего мира. Я думаю, что у нас в общей сложности 190 стран, но у нас есть много членов китайского сообщества, у которых были некоторые вопросы и опасения по поводу воздушных десантов. Итак, мы сказали, что будем Постарайтесь выкроить для этого немного времени. Хорошо, как только Лин вернется или если она будет продолжать в том же духе. У меня тоже есть несколько вопросов. Здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то я могу. Итак, я увидела, что в нашем групповом чате есть люди, пишущие на китайском языке и ищущие резюме. Итак, вот я здесь и что я сейчас делаю? Я дам обновленную информацию в соответствии с тем, что было сказано, и краткое изложение некоторых вопросов, на которые были даны ответы. Это займет, может быть, одну минуту. Это потрясающе. Спасибо вам. Не торопитесь, а мы тем временем рассмотрим все вопросы в чате. Я и Лукас. Спасибо вам, Лена. Хорошо, тогда я начну по-китайски. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, я думаю, что это сделано. У меня есть. Возникает много вопросов. И я обещала собрать эти вопросы, так что приберегите их для следующего ПАД. Это только для китайской общины. Да, я думаю, может быть так будет лучше. И давайте просто сделаем так, чтобы в следующий раз это была полноценная ама только для китайцев, потому что у нас большая база пользователей из Китая. И китайское сообщество вовлечено, и мы, мы, конечно, хотим быть рядом с ними или со всеми вами. Так давайте сделаем это. Я думаю, кроме того, если вы хотите, мы можем просто постоять здесь, и когда мы закончим примерно через 30 минут, мы можем закончить эту сессию новым раундом на китайском языке. Может быть. Да. Хорошо, так что большое вам спасибо, Лин. И скоро снова поговорим с вами. Да, спасибо. Спасибо вам. Вы поняли Лукаса? Теперь вы знаете? Нет, я не понимаю по-китайски. Да, у нас есть много заинтересованных людей, которые помогают с переводами и частично с контентом, но также и самоподобными этому. Один из способов сделать это, если мы будем вести прием на английском языке, а затем оставим немного свободного времени для переводов на разные языки, мы также можем сказать, что мы создаем все эти вещи, продвигаясь вперед. Я имею в виду, что Завод 9 — довольно новая компания, но мы работающие там, и наше сотрудничество между нами еще более новое. Генеральный директор тоже полгода назад. Вы работаете у нас 9-10 месяцев, так что многое происходит. Мы только что переехали в офис в Стокгольме. Некоторые из вас были в гостях. Конечно, дверь всегда открыта. Просто дайте мне знать, если вы, если вы находитесь в Стокгольме и хотите нанести визит. Мы, конечно, это устроим. Но с этим новым офисом мы строим что-то вроде действительно классной студии, чтобы мы могли проводить эти ама, ток-шоу, подкасты и просто презентации. И гораздо чаще, Так что это в процессе разработки. Как и во многих других вещах, вам просто нужно набраться терпения, и мы все сделаем. Я могу просто быстро пробежаться по чату. Многие из вас задаются вопросом о 888, который, я думаю, находится так близко, как Бурж-Халифа, к которой мы можем подойти. И это был первый шестизвездочный ориентир, который мы выпустили еще в ноябре. Скоро будет выпущен второй шестизвездочный ориентир. Итак, просто чтобы прояснить это, ни один из ориентиров не сделан и не ставится на карту. Так что дело не в том, что вы что-то пропустили, просто мы немного отстали. Тем не менее, несмотря на то, что это было шесть месяцев назад, мы все еще ждем, когда знаковый контракт будет полностью выпущен. Как только это будет выпущено вместе с примерно 100 знаковыми розыгрышами, которые мы проводили, все они стартуют в один и тот же день, но это один и тот же вес. В основном то, что мы ждем. И опять же у меня нет правильных настроек. Да, и так, все о достопримечательностях, даже если вы их еще не получили или что-то еще, чтобы запустить его этим летом. И все получат достопримечательности, которые они либо купили, либо выиграли через Лакикат. И да, так что это даст нам немного больше времени на это. Да, нам нужно больше времени. Сейчас у нас в офисе всего около 50 человек, еще 50 работают с нами по всему миру в качестве консультантов. Итак, мы большая команда, состоящая почти из 100 человек. Но все требует времени, и мы работаем с таким количеством, таким количеством различных проектов одновременно в рамках Planet 9. Но я имею в виду, что у нас есть новые Земли, счастливый код, рынок гравитационного класса. Так что да, это требует времени, и это будет потрясающе, как только это уже будет потрясающе. Но даже больше. Только один вопрос, который я видел у счастливого кота. Так что да, для этого AirDrop мы отправили тысячи тест на все разные кошельки. Так что не для каждого NFT, а для всех кошельков. И мы тоже говорили об этом раньше. В следующий раз мы сделаем это по-другому. И не в следующий раз, как через три месяца, а в следующий раз, как через неделю, две недели, три недели, когда мы сделаем следующий воздушный десант для владельцев LuckyCatNFT. Итак, для начала есть два разных десанта. Есть один большой с жетонами, а затем у нас будут небольшие воздушные капли, как только мы перейдем к активам, которые будут использоваться в игре. И счастливый код. На этот раз мы сделали это за кошелек, так что это не так. С учетом сказанного не лучше ли иметь свои 10 подобных на 10 разных кошельках, потому что в следующий раз мы можем использовать другую систему выплат. И золотой билет, и меташор счастливый код. Как мы уже заявляли, мы сделаем эрдропов для каждого уникального Lucky Cat NFT. Так что это был только этот случай, и мы будем продолжать делать разные вещи по ходу дела. И я вижу вопрос о сбросе значка у AirDrop, который также был сделан таким же образом. Итак, на этот раз мы сделали это с одной парой бумажников, но в следующий раз это может измениться. На этот раз мы просто хотели поровну вознаградить всех за участие. В принципе, да, так что не делайте никаких выводов, основываясь на этом единственном воздушном десанте или действии. Мы будем продолжать пробовать что-то новое и делать все по-другому. На этот раз не было никакой разницы между золотом, серебром, бронзой. Когда-нибудь в будущем мы будем делать воздушные десанты только на золотой значок Аук. Так что да, конечно, все будет по-другому, и у меня есть кое-что. Ты в таблице лидеров? Вы можете, РД. Не могли бы вы уточнить? Рэй, не могли бы вы уточнить, должен ли это быть тот самый? Хорошо, значит, мы можем назначить их обоих. Рыночная конкуренция завершена и оплачена. Я думаю, что мы выплатили последнюю сумму примерно в пятницу-субботу, если я не ошибаюсь, так что это должно быть сделано. Все победители получили жетоны, затем конкурс спиннеров, который мы провели вместе с Краудван еще в январе. Да, мы получили эти списки, и это заняло так много времени. Я могу просто ответить на этот вопрос. Причина, по которой это заняло так много времени, заключалась в том, что было так много людей, обманывающих и создающих множество учетных записей с одних и тех же IP-адресов и одних и тех же групп. Поэтому нам нужно было просто убедиться. Но да, мы, вероятно, объявим об этом позже на этой неделе или о том, как мы планируем выпустить эти токены, но это должно произойти уже довольно скоро. Я тоже видел один вопрос о тиграх. Лукас, вы хотите что-то сказать о тиграх? Я имею в виду тигров, это было. Я думаю, что это была идея Crap Ванс, но я думаю, что мы переделаем эту модель. Мы сохраним ту же структуру, но мы собираемся использовать или создавать другие активы, чтобы раздавать за то, что больше соответствует нашей истории и нашей игре. Это, вероятно, произойдет где-то после этого лета. Я бы подумал, да, и это также связано с тем, когда мы выпускаем что-то, чем занимаются наши творческие отделы. Они действительно талантливые и гордятся тем, что делают. Поэтому, когда мы что-то выпускаем, мы хотим, чтобы это было самого высокого класса, и я надеюсь, что вы можете почувствовать это так же, как и все остальное, что мы выпускали. Итак, тигры были, да, это было раньше. И это не связано с планетой 9 и с тем, где мы сейчас находимся. Поэтому мы, вероятно, обменяем тигров на что-нибудь другое. Но вы кое-что получите. Если вы думали, что получите тигра, вы получите что-то другое. Хорошо, я вижу много вопросов о размещении ставок по районам и секторам, зонам и доменам, а также о графиках их размещения. Итак, начальный бонус за ставку в зоне, 200 жетонов с которых мы начали. Сейчас последний месяц, так что 22 июля будет последний снимок этих снимков. И к следующей выплате 22 августа сектор зоны и домен будут готовы, чтобы вы могли объединить свои территории и создать еще большие территории и застолбить их. И для этого мы разработали совершенно новую схему размещения ставок, о которой, я думаю, довольно скоро должен появиться пост в блоге. Это совершенно. Это сложно, много математики и цифр. Но может быть мы собираемся? Мы можем что-нибудь показать? Может быть, мы можем показать луковицы только в той пропорции, в которой вы знаете, вы понимаете, о чем я говорю? Нет, я не такой. Нет, вы этого не сделаете. Хорошо, я читаю чат. Извините, извините. Что вы хотите показать в пулах токенов? Территория для ставок? Ставите дивиденды. Хорошо, давайте попробуем разобраться с этим. Я бы сказал, что на следующей неделе вместо этого в действительно красивой таблице со всеми разными процентами. Я хочу показать вам сейчас, но Крис не хочет. Значит, все в порядке. Все в порядке. На следующей неделе. На следующей неделе мы вам это покажем. Но это будет потрясающе, и мы потратили много времени и усилий, чтобы сделать его как можно лучше. И да, я надеюсь, что вам всем это очень понравится. Итак, до 22 августа вы сможете создавать свои более крупные территории, секторальные зоны и домены. Да, я также видел вопрос о том, что Крис упомянул, что мы планируем сделать гораздо большие территории, и подтвержден ли этот план? Нет, я думаю, что это на самом деле не подтверждено. Я думаю, мы всегда говорим о том, чтобы сделать игру более масштабной и грандиозной. Но сейчас и, вероятно, еще очень долго в домене будет самая большая территория. Да, и я думаю, что этот вопрос касался определения территории. Так что же означает, что сектор является собственным доменом? Я думаю, что это было связано с этим вопросом. Я не уверен, что я когда-либо говорил о таких вещах, как превышение размера домена, хотя, возможно, я когда-то немного узнавал об этом. Просто чтобы вы знали, но это будет сделано в течение следующего периода ставок. Итак, у нас есть текущий турнир, который заканчивается 22 июля, а затем начинается настоящая игра. Ставка на территорию начинается 23 июля, а выплата 22 августа, и тогда у вас будет полностью разделенный график, о котором говорил Лукас. И тогда у вас и будут все разные 20, 20 отделений для ставок. Так что это действительно интересно посмотреть. Потому что я имею в виду, что вы действительно хороши в создании территорий. Сейчас их уже шестеро. Она сильно увеличивается, так что давайте разберемся по порядку. Так вот, где вступает в игру эта стратегия? Вы сохраните эти районы. Не могли бы вы перейти к секторам вплоть до, возможно, зон и доменов? Так что да, это волнующие времена. Я также видел кое-что о достопримечательности 888 буш -халифа. Конечно, вы уже накапливаете ценность. Например, если у вас есть ориентир, если у вас есть доля, вы уже начали получать доход. Единственная проблема заключается в том, что поскольку контракт не полностью готов, мы не можем и не развернули его. Мы не знаем, сколько будет потрачено на каждый из ориентиров, но я думаю, что у нас уже есть 200 или 300 токенов в этом контракте, и они будут развернуты. Так что да, все работает, только не на лицевой стороне всего этого. Тот. Я вижу несколько вопросов о последних событиях. Последняя воздушная высадка. Там все есть. Вы можете прочитать об этом в последнем сообщении в блоге о воздушном десанте. Все зависит от того, почему вы получаете то, что и какие параметры всего. Например, я думаю, что если вы чеканите счастливую кошку, вы получите тысячи. И если вы совершили более пяти сделок на рынке, то тогда вы должны были получить около 30 или что-то в этом роде или 15. И у нас есть куча этих параметров, так что вы можете пойти туда и ознакомиться. Все они были собраны в один airdrop, так что вы получили одну транзакцию. Да, да, но мы обязательно сделаем полную разбивку. Я думаю, что это примерно 10 строк кода. Легкий итог вычитается из общего выигрыша. Если это 25 или 1000 или 147, мы определенно можем это сделать. А затем вам нужно сложить их самостоятельно. Тоже. Да, я много чего видел о десяти беспилотниках первого поколения, о двухстах беспилотниках. У меня тоже есть конкурс, который сейчас заканчивается, но все это является частью переходного этапа web 3 в котором мы сейчас находимся. Когда мы подключаем множество различных активов к сети, так что мы ни о чем не забыли, или Манимейкер, президент Манимейкер. Я не уверен, что вы имеете в виду с области укладки вознаграждения, устанавливающей награды. Да, вы можете. Вы писали несколько раз, но не могли бы вы, пожалуйста, пояснить, в чем заключается вопрос? Все эти выплаты. Я думаю, что мы произвели все выплаты в основном по всем вознаграждениям заставки, так что мы ни в чем не отстаем. Все должно быть в актуальном состоянии. Все соревнования должны быть актуальными, за исключением соревнований по спиннингу, но это заняло некоторое время. Это потому, что наш партнер потратил на них немного больше времени. Но да, сберегательный счет. Это отличный вопрос. Я собираюсь пройти через это. Итак, мы собираемся, во-первых, изменить название сберегательного счета прайс. Это станет XTCATGRAPH. Так что это способ счастливого кота сказать это. Здесь вы можете поставить жетоны и принять участие в еженедельном розыгрыше, где мы выплачиваем 2,5 жетона. Он будет среди пяти победителей каждую неделю. Итак, один человек получает 40% от этих 2500, а затем он падает. Тогда он падает вниз. Здесь вы можете взять, я думаю, минимум 10 жетонов или так далее, так что вы можете поставить и больше. За каждый жетон, который вы ставите, вы получаете один билет в контракте, а затем каждую неделю они разыгрывают билет. Все будет включено. Все это происходит по цепочке, так что вы можете видеть транзакции, случайности, все остальное. По сути, это хороший способ выиграть несколько дополнительных экст, и по ходу дела мы будем добавлять множество различных конкурсов и сотрудничества с другими проектами и тому подобное. Элис, следите за своим жужжанием, если вы... О, это заперто. Я не знаю. Я думаю, она просто пытается помочь. Да, она помогает. Это очень мило с вашей стороны. Большое вам спасибо. Очень приятно. Чтобы один человек мог выиграть больше билетов, вы можете ставить столько, сколько захотите. Большая разница между этим пулом ставок и обычной одиночной ставкой заключается в том, что когда вы делаете одиночную ставку, вам гарантировано, что вы гарантированно получите токены. Но, возможно, у вас не так много жетонов, в зависимости от того, сколько вы ставите. Если вы поставите много жетонов, то получите еще больше жетонов. Верно? Если вы поставите, может, быть, всего 10 жетонов, тогда вы не получите так много. Это не даст вам так много, как, может быть, даст вам один жетон в месяц. Но если вы положите их на сберегательный счет in The Price, также известный как Excatraff, тогда у вас есть шанс получить много токенов. Но это основано на случайности и удаче, так что вы не гарантированно получите какие-либо жетоны. Да, и у нас также разрабатывается центр уведомлений о внутриигровых сообщениях. Так вот почему я также выдвинул идеи о создании групп Telegram и дальнейшем развитии Discord. Они будут там, но мы сосредоточены на том, чтобы в конечном итоге разместить их на нашем собственном сайте. Так вот на чем мы сосредоточили внимание, в данный момент, Телеграмма, это сложно. В конце концов, это все равно, что нечитаемый текст, только с одним. Вот почему у нас там есть канал объявлений. Но намерение состоит в том, чтобы люди начали общаться друг с другом, создавать небольшие группы. Но основываясь на плен девятой семенами пользователей, мы думаем, что это намного проще. Я только что получил потрясающую новость. Итак, завтра в 12 часов по Гринвичу, в 12 часов дня, в 12 часов вечера, в 12 часов вечера по Гринвичу мы сбросим с воздуха все беспилотники. Итак, мы перемещаем все дроны по цепочке от заднего конца к цепочке. Итак, вы получите свой первые десять, купившие дроны, получат свой Genesis drone, а остальные получат все свои другие дроны. И вместе они также получат винное пространство. Мэташа, который является организованной корпорацией Спас, является их управляющим токеном. Таким образом, вы сможете проголосовать за то, как они, возможно, будут оценивать вещи в будущем, или как они собираются строить дальше, и так далее. Вы также можете проголосовать за Мэйбэхэф, вот Вайспейс собирается делать со всеми своими доходами, и это очень интересно для будущего. Это займет несколько месяцев, прежде чем мы действительно окажемся там, но вы получите инфт уже завтра. Это потрясающе. Это огромная выгода от покупки дрона. Если бы вы были одним из тех счастливчиков, которые получили себе беспилотник, а затем теперь вы получаете метавселенную, извините, долю. Я имею в виду, что тогда у вас будет доход всякий раз, когда Испас подает новые вещи, какими бы они ни были, и когда вы будете получать доход и вознаграждение от Испас. То же самое, как вы сказали, Лукас, с предложением управления. Может быть, лота хочет, чтобы корпорация по управлению отходами росла и имела больше возможностей или что-то в этом роде. Тогда она внесет предложение, чтобы все могли проголосовать. Итак, мы все ближе и ближе подходим к миру DeFi, DeUs и децентрализации, что удивительно. Мы просто делаем это шаг за шагом. Кроме того, с переходом на Web3, я думаю, что вы можете очень быстро провести нас через этот процесс от начала до конца. Но на каком этапе мы сейчас находимся? Я имею в виду, все ли учетные записи были объединены, люди все еще видят старое сообщение 1612 года, или я имею в виду, как, где мы находимся. Да, так что люди все еще должны видеть эту ошибку. Это почти-почти сделано. Как я уже говорил, это очень, очень сложный, деликатный вопрос. Это должно быть сделано с идеальной точностью, и когда это будет сделано, это должно решить все эти проблемы. И мне очень, очень жаль, что это заняло так много времени. Но это очень сложно, и мы наконец нашли решение. Надеюсь, в течение следующей недели мы будем готовы приступить к этому. Это также решает множество других проблем, с которыми вы сталкиваетесь на рынке. Но когда это будет сделано, у нас останется всего один шаг к тому, чтобы полностью подключиться к сети, а именно получить лотерейные билеты. Значит они тоже станут активами сети. Это вы получаете, когда покупаете пакеты. Сейчас нет другого способа получить их. Итак, если приходят новые игроки и они не хотят покупать пакеты, они должны покупать у вас билеты на реферал. Надеюсь. Надеюсь, мы закончим с этим переходом на Web3 в течение следующих двух недель или около того, что действительно очень приятно. Which, which really, really nice. Это приятно, это большое дело, я знаю, что вы, разработчики, работали день и ночь и неустанно, чтобы сделать это, и это сложная вещь. У нас есть много вариантов выбора в системе, по крайней мере 500 миллионов. Так что да, это займет время. И да, я думаю, что вы уже добились большого прогресса. И теперь это похоже на последнюю часть. Так что если вы все еще видите это сообщение, просто наберитесь терпения и подготовьте стратегию. Также если вы изменили адрес кошелька и не можете принимать ставки, это то же самое решение. Счета не было. Мы не меняли идентификаторы ПИК со старого кошелька на новый кошелек, так что это займет время. Но насколько я знаю, все выглядит хорошо. Да, это правильно. Да, дроны и мета-акции. Они будут доставлены вам по воздуху, так что вам не придется ничего делать. Они появятся в вашем бумажнике. В настоящее время мы разрабатываем очень-очень хороший и классный инвентарь и профиль игрока на Planet 9, где вы сможете просматривать и просматривать. А также размещать свои любимые инфт в своем общедоступном профиле Планет X, чтобы все могли видеть, какой тип инфт у вас есть, какие у вас навыки, ваши значки LC и так далее все это. Но пока это не выйдет в эфир, единственное место, куда вы можете пойти и посмотреть на беспилотник, это Апенса. АПЭНСА сегодня является ведущей торговой платформой, и я думаю, что наши связи находятся в разладе. Но если вы зайдете на АПЭНСА.io и поищите ресурсы Планеты Девятого, вы найдете там значки AUK. И с завтрашнего дня там тоже будут беспилотники и меташары. Через два месяца там будет 30 новых, которые все будут сформированы на нашем следующем этапе игры, что удивительно. Мы собираемся предоставить много информации об этом в очень-очень короткие сроки. Мы завершаем работу над белой книгой, а также делаем несколько действительно крутых видеороликов, руководств и постов в блогах обо всем этом. Я случайно отключил чат. Это было не мое внимание. Я думал, что я был единственным. Я также разместил открытый потолок в чате. Прекрасно. Хорошо, я думаю, да. Не рассказать ли нам кое-что о грузе? Я имею в виду, что у нас происходит два действительно важных события, думаю, очень скоро. Да, я думаю, хорошо бы рассказать им об этом. Я могу начать, а потом вы отправитесь с грузом. Итак, одна из важных вещей, которая происходит, это то, что сегодня мы подписываем листинг. Сегодня будет подписан центральный обмен, поэтому мы подробнее поговорим об этом завтра. Но да, хорошие новости. Мы решили, что все согласовано и в рамках. Да, я думаю, что это займет одну-две недели. Большая часть вещей установлена. Мы так и сделаем. Мы будем котироваться на центральной бирже, а затем продолжим выпускать, по крайней мере, один-два в месяц в будущем. Это амбиции. Так что да, действительно отличная работа для этой команды. Да, у нас тоже есть. Прежде чем я займусь грузом, у нас также намечается партнерство с Chainlink. Chainlink — один из крупнейших игроков криптографии. Они поставляют технологии и в основном свой Oracle. И Oracle — это то, что мы используем за смарт-контрактами, чтобы делать много вещей. В основном так и есть. Они собирают много информации и отправляют под информацией и делают все это на шейне. И они самые лучшие и очень, очень хорошие. Итак, мы собираемся начать внедрять некоторые из их технологий в плане 9, и мы собираемся провести большую маркетинговую кампанию по этому поводу в начале июля. Итак, много интересных вещей происходит только в области маркетинга и партнерства. Но мы также празднуем, потому что скоро мы будем компанией в течение одного года, и для этого мы также запускаем нашу бесплатную игровую механику с фермерским инфт и все такое. И чтобы начать с этого, мы собираемся продать большую партию груза. Еще один сброс груза. Последним сброшенным грузом был беспилотник, и этот следующий сброс груза будет посвящен следующему этапу игры под названием Mission Control. И это будет в основном включать в себя множество интересных активов, которые вы сможете использовать в игре. И мы очень взволнованы этим следующим сбросом груза. Это, вероятно, выйдет в начале августа. Да, и это не так. Это будет так же хорошо, как и последняя перевозка груза. Итак, я полагаю, вы знаете, что случилось с тем последним. Хорошо, так что, может быть, пришло время для китайского резюме. Лин, я знаю, что им не терпится поговорить с вами или послушать, как вы говорите. Попросите включить звук. Вот так. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так что да, я думаю, мы закончим со второй частью китайского резюме, а затем я могу просто сказать всем, чтобы они оставались в Дискорд и задавали свои вопросы. Мы ответили вам и там, и мы не забыли о том, что произошло некоторое время назад. Просто когда придет время, мы объявим о них в Дискорд обычной СМИ. Итак, еще раз, постарайтесь быть там, будьте активны и просто задавайте свои вопросы. Мы также будем более заметны, когда дело дойдет до такого удивления. Я думаю, что реакция хорошая, и я знаю, что мы не были в курсе всего за последний месяц или два. Но да, никаких оправданий. Но там много чего происходит. Но разве вы тоже так не думаете? Лукас, может быть не каждую неделю, но чаще, чем мы сейчас делаем. И да, вы сможете продавать свои лотерейные билеты. Вы сможете продавать все, что есть в лотерейных билетах, дроны, озера, территории и все активы. Хорошо, прекрасно. Большое вам спасибо. И да, как я уже говорил, давайте сделаем эти ама более частыми, продвигаясь вперед на разных языках. Просто свяжитесь с нами по разным каналам и предложите, как мы можем это сделать, и как мы можем вам помочь. Хорошо, спасибо вам всем. Хорошего дня и счастливой торговли.